Всем доброго времени суток, друзья. На просторах ВКонтакта полно пабликов, которые пропагандируют атеизм, научное мышление и торжество фактов над верой. Но если углубиться в их материал, то обнаружить там можно только тупость, невежество и лицемерную ложь. В общем, там просто поле непаханное для моих конструктивных разборов. Я просто не могу упускать такую возможность и поэтому запускаю на своем канале новую рубрику, посвященную разбору всего этого бреда. На очереди у нас несколько атеистических пабликов и примеры их самого типового невежества. Многие из тех, кто борется за свою веру, даже не читали эти книги. Согласен, это плохо и невежественным верующим нужно на это указывать так же как и невежественным атеистам. Господа мамкины атеисты, давайте будем честными. Мировоззрение большинства из вас опирается на прочтение школьных учебников по физике до да биологии, но плюс еще прочтение популистской брошюрки Ричарда Докинза под названием «Бог как иллюзия». Наш замечательный класс. А вот тут я. Вот сейчас вы постить мемы года так 2011-го. Гибель разума начинается с веры. Тупейший стереотип. Вера является таким же способом познания феноменов, как чувственный опыт и логический анализ. В любой гипотезе, какой бы научной она ни была, всегда присутствует элемент веры. И суть в том, чтобы эта вера не противоречила другим способам познания реальности, то есть логике и прямому опыту. Картинка. Путь прямо, VR, роботы, нейросети, полеты на Марс, поворот направо, построить больше храмов. И внизу Россия с заносом поворачивает направо. Если паблик атеистический, то с вероятностью 99,9% там сидят либерасты, которые не упускают возможности подъебнуть Россию. Так может быть, чтобы не тратить миллиарды на строительство новых храмов, лучше было бы не сносить старые? Да-да, не удивляйтесь. К слову о роботах, нейросетях и полетах на Марс. Почти следом в этом паблике идет пост про то, какими же важными открытиями занимаются ученые. Чтобы доказать, что муравьи считают свои шаги, ученые выбрали несколько особей из цепочки и прикрепили к их лапкам миниатюрные ходули. Интересно, какой же комментарий оставят на это мамкины атеисты? Внимание, вы готовы? Тот момент, когда у ученых полно свободного времени и терпения. Гениально. Проповедуй нищету, практикуй роскошь. Оу май гад. Хотя его нету, ну ладно. Что? Все, кто более-менее читал религиозную литературу и знаком с ее толкованиями, будут просто хохотать с этого поста. Ни одна из самых распространенных религий не проповедует нищету. В религиозных доктринах учат правильному отношению к деньгам. То есть тому, что деньги не должны становиться главным смыслом нашей жизни и затмевать все остальное. Объяснительное. Мы, студенты 4 курса, прогуляли лекцию по религии. Причина – без попутал. Комментарий. Зачет. Кстати говоря, будучи студентом, я посещал факультатив ОПК. И что? Никто мне мозги не промыл? От этого я не стал православным. И посещения мои были абсолютно добровольными, нас туда никто не гнал. Поэтому и ходили на этот факультатив всего несколько человек. Так что рассказы о пропаганде религии в учебных заведениях это всего лишь очередной миф, насаждаемый невежественными малолетними атеистами. А теперь настало время для изюминки сегодняшнего видео. Пост, который можно назвать апогеем невежества и бескультуре малолетних атеистов. Не забывайте, что Иран в историческом прошлом Персия – один из главнейших очагов мировой культуры, повлиявший на развитие во всем мире химии, астрономии, математики, медицины, пока туда не пришел ислам. Пример того, до какой деградации может довести народ религия. Ох, чувствуете, как здесь прекрасно все. Это сейчас был сарказм. Перечисляю перечень ошибок. Древняя Персия, то есть государство Ахименидов, затем Парфия, затем государство сассанидов, не дало мировой культуре практически ничего. Персы всегда были в тени античной цивилизации, а их попытки доминировать в Средиземноморье всегда отражались сначала греками, затем римлянами. А на развитие химии, астрономии, медицины повлияли арабы, цивилизация которых как раз таки и стала очагом развития ислама. И, наверное, автор этого поста совсем глупый, если не знает, что до прихода ислама у Персии была своя религия – зороастризм. Это был краткий урок истории от Аззи. Кстати, всем этим аутистам, то есть атеистам, необходимо прописать уроки истории религии, чтобы они хоть знали, что им критиковать, а то как всегда они пытаются залезть в историю со своим невежеством и выглядит это достаточно смешно и нелепо. Друзья, я не против атеизма как такового, это всего лишь одно из множества мировоззрений. Если кому-то интересно, пусть придерживаются. Но я однозначно против лжи и невежества. И когда вижу их, то считаю необходимым разоблачать. Неважно, в атеистических или религиозных пабликах. Ну а с разоблачением вы можете помочь мне, если прямо сейчас репостните этот ролик у себя в соцсетях. Также спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.